Необычное ощущение. Челюсть куда-то вышла в сторону глаз, шейки наплыли на глаза. Говорить ничего не можешь, дышать можешь, но никаких болевых ощущений у меня не было. А, ну, какое-то время надо походить, чтобы понять, какой эффект после всего этого. Спасибо!